Аудиторию англоязычную много здесь баунти хантеров у которых заспамленные страницы некоторые много здесь политических аккаунтов это такие люди которые просто все подряд репостят на свою страницу какие-то новости там трамп что-то сказал да путин куда-то выехал и так далее вот одна из таких, таких страниц, которая заспамлена. У меня такая страница была, то есть она и сейчас есть, собственно, на старом аккаунте. Вот мы видим, друзья, что у него в описании прописаны хэштеги, то есть 100% followback, ICO, Bitcoin, баунти, взаимная подписка. И у меня тоже такой аккаунт, друзья, старый был. Нам же в Drop the Bomb такие аккаунты не нужны, и они абсолютно не подходят, потому что с такими аккаунтами запрещено здесь работать, и вы здесь работать не будете. Нам нужен абсолютно нормальный аккаунт с реальными друзьями. Давайте я вот пробегусь по-своему, да. Так, где-то я вот здесь сейчас вам... вот. Записал несколько правил, основных 9 правил. Начнем с первого, да, это заполнить правильно свой профиль. Ну, здесь я не буду останавливаться, потому что об этом уже все, все мы давно знаем, об этом уже не раз говорилось, то есть это какую-нибудь шапочку, да, фотографию реальную живого человека, когда вы смотрите прямо в экран, то есть на своего непосредственного читателя, и, какой и положительные... Положительное описание, то есть вы можете написать здесь, чем занимаетесь, что вы любите и так далее. Так, дальше у нас идет пункт «Публиковать интересные твиты и не делать твиты однообразными». То есть давайте вот эти два, второй и третий пункты объединим в один. То есть что такое публиковать интересные твиты и не делать их однообразными. У вас, друзья должны быть, ну давайте вот я перейду на свою страницу, да, то есть такие твиты, которые будут интересны вашим читателям, которые захотят лайкнуть этот твит, например, да, или же перерепостить себе на страницу. Не делать их однообразными, то есть советую вам не делать, например, одни кошечки-кошечки-кошечки-кошечки, либо же там машинки-машинки-машинки, или какие-то постоянные одни анекдоты. Такой, друзья, такой аккаунт будет неинтересен, и никто, собственно, нормальный человек на такой аккаунт не будет подписываться. У вас должны быть какие-нибудь, на вашей странице читателям вашим должно быть смешно, должно быть весело, может где-то чуть-чуточку грустно, но никак, друзья, не скучно. Так, вот давайте я пробегусь, да, так, это 5 часов назад я опубликовал, так, ну тут про осень я поделился, да, в интернете нашел. И вставил вот такую красивую то есть, картинку, где мама, папа и дети да, радуются. 6 лайков, друзья, один ретвит, один комментарий. Я не хочу сказать, что у меня там аккаунт супер-пупер офигенный. Просто э, я еще стремлюсь, конечно, к лучшему. Я просто на примере покажу, да, как делаю я. И буду я, конечно же, еще его улучшать. Это просто начальный такой вариант. Так, ну, здесь анекдотиком я поделился смешным. Так, здесь нашел в интернете такую картинку с описанием. Найти себе невозможно, себя можно только создать. Так, здесь у меня стихи Игоря Талькова. 5 лайков. Дальше. Ну, тут новостью я про новый телефон поделился. Huawei там. И написал, я себе такой же хочу. И обязательно, друзья, если есть вам что-то добавить потому по какому-то твиту, да, если вы где-то берете его из интернета, обязательно пишите к нему какой-то свой комит либо описание. Так, ну, здесь эта картинка такая, так, здесь вот я такой стишок выложил и фотографию ребенка, да, на фоне природы поставил. Здесь я пожелал всем счастья, здесь, я, кстати, видео тоже можете в Твиттер добавлять, Здесь я добавил вот такое короткое видео, то есть брейк 80-е кадры с фильма «Курьер». Так, 9 лайков, друзья, 1 репост, 1 комментарий. Тоже да, для начала неплохо. Так, здесь анекдотик, здесь у меня нейроник, здесь такая смешная картинка кота. Здесь тоже смешно, я написал «Не съешь все, не пойдешь на улицу». То есть, да, вот что-то типа такого. Так, здесь выражение Джона э, «Голлс Уэрси», 6 лайков, так, здесь нейроникс, так, здесь Тихикинчева, кинчиво. так, здесь, вот, сейчас я вам пролистаю и покажу мой самый, то есть, популярный, так скажем, твит. Вот, друзья, я просто здесь пожелал от своего, своими словами всем счастливой осени и вставил картинку, и видите, друзья, 15 лайков, 6 репостов, то есть, это мой Скажем, рекорд на сегодняшний день. Так, здесь я видео опять же ставил э, и написал лучший, на мой взгляд, гол в истории чемпионатов мира. Так, анекдотик, нейроник, здесь тихий цоя, здесь анекдот, здесь уже про футбол, здесь тоже про осень. Ну, вы видите, друзья, что страница, в принципе, живая. Лайки есть, репосты тоже есть, ну и комментарии тоже присутствуют. Так, и вам нужно стремиться тоже к этому и еще к лучшему. Теперь, так, использовать поиск в интернете. Друзья, сейчас в интернете куча всего. Интернет это такая паутина, там и видео, и картинки, и какие-то высказывания, и анекдоты, и новости, и все, что вам Будет нужно, собственно, для Твиттера, потому что писать свои мысли в Твиттере будет постоянно очень сложно, поэтому четвертым пунктом является поиск в интернете интересных тем для своих твитов. Дальше, ежедневно выделять время на публикации, друзья. Если вы планируете сделать свои, свой аккаунт Твиттера мегапопулярным, ну, мега да, чтобы он был интересен вашим читателям, вы, конечно же, ежедневно должны уделять ему кое-какое время, хотя бы 2-3 часа на поиск друзей и на, собственно, сами твиты, и на, и на выполнение заданий по Drop the Boom. Дальше. Не быть жадным на лайки и комментарии. То есть, друзья, если вы хотите, чтобы ваши читатели относились к вам с позитивом, то есть доверяли вам и дарили этот позитив обратно вам, вы должны, конечно же, тоже читать их, то есть пролистывать их страницу нажать лайк, если вам поставь, понравился, написать какой-нибудь комментарий, и пользователь будет видеть, что, собственно, он вам интересен, и он заинтересуется, а кто это такое, а почему я ему интересен, да, он зайдет на вашу страничку, пролистает, и ему, возможно, вы тоже понравится, и тем самым у вас завяжется некая, скажем, такая дружба по переписке. Это, я думаю, понятно. Так ежедневно выделять время на поиск пользователей то есть это я уже сказал не подписываться на всех подряд так не подписываться на всех подряд вот давайте например я вам покажу так этого закрою так мои вот например я тут открыл, чтобы просто твиттер долго грузится, я пооткрывал странички, да, и вот, например, Александр Оленин. Так, 883 читаемых, то есть он читает, и 1842 читателя. То есть, видите, он тоже не добавляет э, всех, кто к нему добавляется, он же меня добавил, потому что я ему там писал комментарии, ставил лайки, чуть-чуть пообщался с ним, да, и теперь я у него в друзьях. И он также читает меня и также практически общается со мной и ставит лайки, даже делает репосты некоторых моих постов на свою страницу. Так, нравится 20 тысяч и 7 он поставил лайков, это тоже показатель, потому что если у человека здесь будет стоять 10 или 20 лайков, то есть это означает то, что он, он ничем не интересуется, ему ничего не нравится, и собственно он свою страницу созда создал специально только для того, чтобы его лайкали, то есть такой единоличник, так скажем, да. Никому, только все себе, себе, себе. Этот же человек написал вы, кучу твитов уже, ему много чего понравилось, много вчитаемых, много читателей. Вот такой, друзья, аккаунт, в принципе, подойдет. Так, теперь давайте, наверное, я вам покажу одну. Использовать список читателей. Вот объединю, объединим вот эти два пункта. И такую схемку я вам нарисовал, друзья, вот, например, вам нужно найти в Твиттере хотя бы одно русское сообщество, где много русских пользователей, которых нужно будет к себе добавить, пообщаться с ними, чтобы они начали то также вас читать. Потом вы у этих пользователей ищете, заходите, например, вот... Так, в читатели, давайте я зайду, вот Людмила, например, да, я же говорил, долго грузится, ну подождем немножко, так, пока оно грузится, давайте обратно. И потом ищите у этих людей еще каких-то людей с нормальными, конечно же, этими профилями, да, которые сами пишут что-то, какие-то выкладывают фотографии, кто, интерес, кто интересен вам. Потом у этих же читателей ищите еще кого-то. И, друзья, на выходе у вас соберется такая сплоченная команда, если можно ее так назвать, читателей, которых, которым будет интересно вам, и которые будут, и вы будете интересны им. Соберется такая некая структура. Давайте вернемся. Да, вот. Заходите в читатели, вот, например, ну, так, читатели, и ищите... По критериям. Так, если follow back, follow back, это нам неинтересно, с английскими, э, англоязычными людьми тоже можно не завязывать дружбу, потому что как вы с ними будете общаться. Да, вот давайте, например, листаем, ищем. Хотел одна тысяча, но не пойдет. Так, это непонятно что-то. Английский взгляд на жизнь тоже не пойдет. Так. Так. Чернышова, Любовь, приходите к мосту, греться. Ну, давайте вот, например, вот этого пользователя посмотрим по-быстрому. Так. 543 читателя. Читает она. И, ну, в принципе, нормально. Нравится 4000, твитов 7000. Вот такой, друзья. И вы видите, да, что она, есть у нее свои Посты, то есть она, я так понял, занимается стихами, есть даже репосты, это тоже очень хорошо, когда у человека между своими э, постами есть репосты, это означает то, что если вы этому человеку будете интересны, если ваш твит понравится ему, он тоже может сделать репост вашего твита к себе на страницу, и уже те люди, которые зайдут к ней на страницу, будут вас видеть, если он также им понравится, они тоже сделают репост, и все так пойдет по накатанной, по накатанной, и у вас будут постоянные друзья репосты, и вас будут узнавать. Так, ну, в принципе, пойдет такой аккаунт. Заходите, да, например, лайк на поставить. Я же не буду сейчас комментарии писать. Если вам стих понравился, написали там отличный стих, спасибо, там и так далее, завяжите какой-то какой разговорчик. Так, все, понравился вам читатель, то есть нажимаете читать. И есть большая доля вероятности, что он вас, к вам тоже зайдет посмотреть, кто к ней добавился. И, собственно, будет тоже, может быть, захочет почитать вас и поставить какой-то лайк. Так, и вот зайдем в мою уведомления, Например... Покажу мою так, активность, можно здесь посмотреть. Так, вот этим людям нравится мой твит. Так, Ольга, понравился мой ответ. Так, здесь тоже. Тут мне вот Ольга прислала спасибо, Константин, за добрые пожелания. И такую картинку. То есть, видите, есть дружба, есть активность, разговоры завязываются. Кому-то на первый взгляд эти действия покажутся, друзья, очень сложными, но... Как, стоит только начать. Я тоже сам думал, что, блин, как же в этом Твиттере раскрутиться, но вот следуя этим правилам, которые я для себя подчеркнул, кое-какого успеха уже мог добиться, да, и теперь могу советовать вам. Так, вы видите, что, да, вот лайки мне тут ставят, кто-то комментарии пишут, кто-то ответил на мой комментарий, ну так далее. То есть активность, как вы видите, есть. Так, наверное, затянул я уже, да? В принципе, можно заканчивать. Так, что? Так, друзья, на этом все. Давайте, кто там следующий? Я, в принципе, выключаюсь. Так, спасибо большое. В общем, я хочу затронуть соцсеть, которая у нас не является среди обязательных. Она является среди желаемых. Это Инстаграм. Ну, на самом деле, я очень уверен, что на такой платформе, как Drop the Bulls, она не является среди обязательных, но она обязательно среди них будет. Вот он делал. Такая сеть, как Инстаграм. Это, пожалуй, самое, ну, лично на мое мнение, мнение на самом деле миллионов в данный момент, что это самая прогрессирующая сеть в данный момент. Так как Практически все ключевые блогеры рекламируют свои ролики перед их появлением в Инстаграм. Именно в Инстаграм. Мы сначала этот ролик видим в Инстаграм, а потом уже смотрим у них. Самый быстрый способ донести какую-то новость до большого количества аудитории – это опубликовать сториз в Инстаграм. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. У кого есть хорошие аккаунты в Инстаграм? И вообще поставьте оценку своим аккаунтом на ваше мнение от одного до десяти. Я, наверное, даю демонстрацию экрана, выключаю видео, даю демонстрацию виде... вот так, сверну, я хоть чуть видел чат, ладно, ага, все отлично. Так, заходим в Инстаграм. Вот о чем я говорил. Вот как блогеры публикуют свои новости, чтобы они после узнали в Инстаграм. Вот, например, мне очень нравится, ну, такой блогер, общеизвестный, ну, в своих кругах, вот. «Советили очередные скоро на канале, пожалуйста». Вот смотрите, и такого на самом деле большая масса. Инстаграм уже в нашем, в наше современное время, стал на самом деле очень серьезной рекламной площадкой. Очень многие люди обращаются за рекламой именно в Инстаграм. Вот, пожалуйста, кто себя рекламирует в Инстаграм? Amazon. Вторая компания триллионник в мире. Ну, куда уже выше. Ну, по-моему, как по мне, это уже уровень, если Amazon себя в Инстаграм рекламирует. Ну, это какие-то тренинги или что-то такое. А потом, ну, вот мы листаем ленту. Вот тоже довольно-таки известный видеоблогер. Харьковский видеоблогер. И вот он, мамы... Вас, наверное, интересует. Только один вопрос. Где же я заказал такой шикарный букет? Самый красивый моичный букет и, пожалуйста, лавершоп. Он рекламирует его не на YouTube, он рекламирует его именно в Инстаграм. На Ютубе, да, у него есть ролики, безусловно, YouTube монетизируется. Но Инстаграм это, как говорится, живые деньги с рекламы. Поэтому. Не, я не с первомайского. В общем, еще хочу показать вот такие моменты. Вот такая. Вот в поиск, захожу в инстаграм в поиск, вот компания, вот ввожу. Вот меня, честно, поразила вот, компания Mercedes-Benz, вообще известная. Вот только за сегодня эта компания, вот, я просто, ну, только что, под... а, даже не подписался, 15 миллионов, Ну, но... чуть-чуть дальше. Я и так микрофон отключил, я разговаривал бэк у сделала, вот сколько постов, считая. Первый пост э, т -т -т -т -т -т -т, это только что опубликованный, а 32 минуты назад. Второй пост получается 3 часа назад, э, 11 часов назад. Даже такие серьезные фирмы очень сильно активничают в Инстаграм. Именно поэтому я говорю, что быть в Инстаграм необходимо, хотя бы даже с той точки зрения, что в данный момент в сообществе the Бонс на площадке «Дромс эта соцсеть не является обязательной. Но чтобы не было, как у меня с Твиттером получилось. вот Кстати, Константину большое, большое спасибо на самом деле. Теперь благодаря нему я добью действительно целевых подписчиков себе, которых у меня осталось в принципе не так много, но он очень сильно нам помог. А чтоб не было, что вам приходилось с нуля начинать вести эту соцсеть. А, так... Дело в том, что пользователь Instagram смотрит в среднем 2-3 секунды фото-видео. Ничего подобного с вами полностью не согласен, потому что э, я записывал э, минутные ролики, которые там масс, максимальный допуск в Instagram, который в принципе собирал немало лайков, это после пробежки он собирал ну, довольно-таки целевую аудиторию. Смотря для кого вы пишете, если вы находите целевую аудиторию, значит э, досматривают в принципе все до конца. Также и на YouTube есть, что люди открывают, а потом закрывают и все. 2-3 ну, секунды, это сториз. Это самый обычный сториз, который вы пишете, вот он пишется по такому сюжету. Вот, например, я нажимаю на аппаратик. Сейчас я спрячу. Так, вот этот аппарат нажимаю на него. Вот, например, бумерок. Вот, я нажал. Вот, я его публикую. Ну, или что-то более интересное можно, потому что сейчас ваша история готова. Этот сторис будет у меня висеть ровно в сутки. Кто любители сториза, да, смотрит двух-трехсекундное. Вот, Фудхаус, вот, пожалуйста, тоже сториз записал. Это ну, люди, которые продают пиццу, доставку пиццы. Вот, пожалуйста, даже какие вот есть в Инстаграм. Смотрим сторис, Вот, просто фотография и идет, идет. Ну, все. В принципе, такие люди действительно смотрят 2-3 секунды. Но есть на самом деле очень содержательный ролик. Вот, пожалуйста, вот реклама забега, которая состоится завтра. Вот я прокомментировал, как это написал мой друг, поставил лайк. Ну, в принципе, повода мне быть в Инстаграм, я вообще не вижу на самом деле, поскольку эту соцсеть вести самое просто. Если вы обратите внимание, когда вы спускаетесь в метро, едете в общественном транспорте, люди куда текают? Именно В телефон. Лучше вообще соцсети, адаптированные под телефон, ну, найти просто нереально. Будем откровенны. Твиттер а, в нашем регионе ну, не сильно популярен, при всем к нему уважении. Ютуб в общественном транспорте, ну, очень сомнительно. А, Вконтакте очень сильно потерял свою популярность. А, ну, после запрета. Ну, это всем известно, на самом деле. А, вот на Инстаграму Идеально просто адаптирован под, мобиль, под мобильную версию. Он вообще не ведется с компьютера как таковой, потому что там даже нету директа. Это, так сказать, внутренний мессенджер, вот а он. Как он удобно сделан, в отличие от того же Фейсбука. Фейсбук очень отличная соцсеть, очень отличная соцсеть, безусловно. Это, ну, одна из самых топовых сетей в мире. Но, будем откровенны, мобильное приложение у ну, меня, просто днище. Просто днище. Инстаграм на этот счет просто идеальный. И в принципе, я думаю, важность э, быть в Инстаграм зарегистрированным как таковым и постить там. Вот э, банально, вы идете по улице, сделали селфи, вы что-то увидели, сфотографировали, сделали небольшое описание с хэштегами. Вот, например, ну, банально, зайдем на свою страницу, чтобы было много разговоров. Вот я был на конференции по насосам. Ну, вот написал, там запрещалось все снимать, поэтому много лайков я тут не набрал и такие хэштеги своеобразные. А, ну, в принципе, что-то, да, публиковал, первое, что увидел. А, вот я ехал на конференцию по насосам, просто встретил друга. Выбили с ним по кофе, публикация, пожалуйста. А, это насколько... Вот, у нас в Балаклее построили, вот я с девушкой сфотографировался возле хэштега. Ну и так далее. Вот у дочки первый звонок. Публиковать в Инстаграм, это, ну, не знаю, легче, просто ничего не придумаешь. И тут немаловажно люди идут на людей вы публикуете в инстаграм в основном себя вам не надо что-то искать для других соцсетей вот как я например публикую в тот же самый Facebook в ВКонтакте я создаю ну, таблицы группы где я это все беру потом я вытягиваю то есть ну сам публикую это все намного более энергозатратно чтобы создать ленту в Инстаграм ну в принципе у меня на это уходит я не знаю, что три поста это примерно 5 минут в день. Если с описанием пусть 10. Если, например, что еще хорошо в Инстаграме? Например, если вы не хотите, ну, выразить чуть грубовато, засирать свой аккаунт, вы можете всегда добавить еще один аккаунт, бизнес-аккаунт, например. То, что я не заходил, Какие -то На самом деле очень много информации в Инстаграме о крипте. И мы же можем рекламировать не только крипту. Юра уже говорил, то, что к нам могут обращаться и реклама зубных паст и всего на самом деле. Ну, ладно, давайте посудим так. В данный момент Инстаграм у нас не является обязательной страницей. Но когда он перейдет в список обязательных и за него, например, будут выплачивать нормальные токены, что вы скажете в тот момент? У вас нет ни подписчиков, ни целевой аудитории, никого нету. Ну, самое главное, я хотел показать вот этот момент. Если вот вы вот ведете свой аккаунт, э, ну, на который подписаны ваши родственники, друзья, э, и вы не хотите его испортить рекламой чем-либо, вы всегда можете создать, э, ну, второй аккаунт привязать. Это делается очень удобно. Просто нажимаете сюда, и можете добавить аккаунт, и все. Просто это делается элементарно. Э, ладно, друзья, буду заканчивать. Надеюсь, хоть кому-то все-таки был полезен. Ну, спасибо большое за внимание. С микрофоном обещаю проблему решить следующим выступлением. Прошу прощения, кому-то не неудобства. Все, всего доброго вам, удачи. Передаю слово Денису. Так, как меня слышно? Всем привет. Угу, отлично. У меня сегодня немножко внеплановое выступление получается, но, в принципе, тема Ютуба для меня знакома очень хорошо, поэтому думаю, что я нормально справлюсь. Mm. Начну, я с того, что я вот уже до этого про YouTube рассказывал, да, у меня была тема про то, почему можно заняться, как это может принести пользу лично для вас, да, почему вы можете чуть громче, но ну, чуть-чуть прибавлю, если будет вот так вот нормально, да, не хрипит ничего. Угу, отлично. То есть, почему это лично для вас может быть полезно, ваш блог в YouTube и так далее? Сейчас хочу немножко в рамках Drop the Boom, да, то есть у нас здесь будет такая тема, как микрозадания, и в микрозаданиях будут такие же еще задания по Ютубу то есть можно будет писать ролики коротенькие и за них нам будут платить фиати там и ну как обычно за микрозадания да то есть это уже очень большой стимул для вас может быть чтобы начать записывать ролики и соответственно я думаю что сейчас скажу что в принципе если вы начнете записывать ролики, то для вас это уже принесет какую-то пользу, да, вот этот вот момент, что вы будете зарабатывать деньги. Это ваш стимул будет для того, чтобы начать развиваться как личность в интернете. То есть, когда я начинал, у меня не было такого, да, я вот сколько, ну полгода или даже год мой YouTube канал развивался и не приносил мне вообще никаких денег и ничего, потому что я записывал ролики, да, там ну, было по 10, там по 20 просмотров иногда, и то хорошо, если было. И, собственно, у меня никакого стимула денежного практически не было. И я только на своем каком-то вот этом вот воле, да, ну, поскольку я занимался партнерскими программами в основном, да, всяких хайпах, я это, ну, мой стимул был это просто в видеороликах объяснить своим партнерам какую-то информацию, да, чтобы не каждому что-то объяснять. А вот ролик записал, закинул на YouTube и всем показал. То есть это единственный мой был стимул. А потом как-то вот так получилось, что YouTube начал вдруг раскручиваться, раскручиваться волнообразным таким, и пришло куча народа, и, в принципе, у меня уже, куда бы я ни приходил, довольно большие структуры появлялись. И, и вот тогда я понял, что, в принципе, YouTube нужно просто вести. То есть даже не ради денег, в принципе, об этом я в прошлый раз говорил, что ведете YouTube, постепенно он вас подхватывает, у него там какие-то свои алгоритмы да, есть, они постоянно меняются, за ними следить очень сложно, и практически невозможно, я даже не знаю, нужно ли это делать, то есть многие пытаются как-то за этим следить и использовать вот эти новые механизмы, чтобы раскручивать свои ролики. Но, на мой взгляд, если вы действительно качественный, хороший контент, контент делаете, да, то YouTube все равно вас подхватит рано или поздно. Вас кто-то заметит, кто-то репостнет, кто-то где-то порекомендует, и вы появитесь где-то еще, и, соответственно, придут новые люди, новые ваши какие-то слушатели, смотрители, да, и вы постепенно будете развиваться. И вот как в рамках Drop The Boom вы будете не просто вот так вот долго, монотонно да, делать ролики, а еще и зарабатывать на этом деньги, если вот вас устроят условия, там микрозадания и прочее, да? То есть я бы вот, когда начинал, с удовольствием просто воспользовался вот этим вот вариантом, создал бы канал и не просто делал ролики, а еще и на этом зарабатывал сразу же, сразу же деньги. То есть это огромный просто плюс вот этой платформы. Вот. В принципе, вот это я хотел сказать. Сейчас просто хочу задать вопрос. Есть у вас какие-то свои вопросы, да, по Ютубу? Потому что я сейчас не готовился к этому вебинару, и мне просто могу поотвечать на ваши вопросы, если у вас есть они. И так, наверное, будет правильно, потому что там тема, наверное, какая-то была другая немножечко по Ютубу. Но вот, если есть вопросы, то напишите, пожалуйста. Какие теги лучше писать? Ну, естественно, тематически я лично пользуюсь все время вордстатом, ой, ну да, по-моему. сейчас, нет, не WordStat, у меня вылетел из головы а, Яндекс.Метрика, не метрика, ну, в общем, напомню, ты наверняка знаешь, а, Яндекс.Вордстат все-таки, да, минимальное оборудование, минимальное оборудование это веб-камера, у меня Logitech C310, насколько я помню. Да-да-да, вот, Яндекс.Вордстат точно. Значит, я первый, первый раз правильно сказал. Это первое. И, а, сейчас я давайте экран покажу. И кое-что а, на, на своем просто канале. А, скажите, видно или нет а, экран. Поставьте там плюсики, десяточки. Угу. Вот, смотрите, на любой ролик зайду. Давайте, не знаю, главную, да, это вот мой канал сейчас. И просто любой ролик, есть вот такая вот программка, приложение для Google браузера, вид IQ, то есть там вот у меня базик, да, можно купить какую-то, ну, платную версию, там их несколько, да, и, соответственно, больше каких-то вариантов будет для аналитики, статистики. И здесь можно смотреть очень много информации по видео. Вот я открыл видео про молодые семьи, да, это вот психология какая-то. Здесь можно смотреть очень подробную информацию, то есть, ну, коэффициент лайков, YouTube лайки там и так далее, оценка SEO, насколько оно качественно написано, сколько количество слов, да. Здесь теги, заголовки описание, то есть э, вот эти галочки или крестики, это насколько хорошо э, вы оформили свое видео. То есть э, заголовок э, здесь плохой, да? Вот крестик слишком короткий. Ну, в принципе, да, про молодые семьи это какой-то слишком, э, возможно, высокочастотный даже запрос, который мало кто будет искать. Теги здесь вот хорошо написаны. Здесь можно посмотреть все теги абсолютно по, ну вот по этому видео, которые автор вписал, когда загружал. Теги канала. То есть это огромный вообще такой плюс для тех, кто будет заниматься. Вот это приложение, если установить, вот оно в базик, это бесплатная версия, да, и уже куча очень много информации, которая. Вы можете почерпнуть, то есть даже можете конкурентов смотреть, да, зайти просто к ним на видео, и посмотреть теги и даже их просто скопировать к себе. То есть я, в принципе, иногда так делаю. Ну и вообще там, когда именно загружаете видео, очень много идет подсказок, которые говорят вам, что нужно вписать, сколько... Ну, вот вы пишете, да, и у вас сразу вот справа будет написано оценка SEO, насколько вы хорошо написали текст, сколько там повторений ключевых слов и так далее. То есть это очень крутой продукт. Я рекомендую им пользоваться всем, кто будет писать видео. Так что по ключевым словам, я думаю, я в принципе ответил, да. Теги я беру либо через Wordstat, либо там, то есть там можно ввести тег, на него нажать, и там еще откроется куча тегов других, которые можно добавить по релевантности какой-то, то есть похожие. Ну, правда, в платной версии там очень много, и, да, в бесплатной там их будет всего три штучки, по-моему, поэтому это не, не очень удобно. Вот, так, так, так. Минимальное оборудование, да, я уже начал говорить, это Logitech, веб-камера у меня C310, она стоит там 2000 или 3000 рублей, что-то такое. В принципе, у нее очень качественный звук, вот в вебинарах не знаю, я один раз запись смотрел, своего вебинара, да, вот, и у меня голос похрипывал, возможно, сейчас похрипывает, я не знаю, но когда я записываю именно видеоролики, у меня никакого хрипа никогда нет, поэтому... В принципе, звук очень качественно передает, картинка, в принципе, тоже хорошая, вполне годится для того, чтобы записывать свое лицо. Поэтому лично я рекомендую именно эту веб камеру, она, ну, самый лучший вариант, наверное, из тех, которые могут быть в соотношении цена-качество, потому что я много чего перерыл, искал, на что купить, и вот именно ее взял, и я доволен. Так, какой софт для захвата экрана? Софт я использую, сейчас скажу, Камтазия, в общем. Сейчас у меня тут куча всего. Сейчас у меня Камтазия откроется. Я, в принципе, могу даже пройтись по ней и показать, что к чему. Она должна подгрузиться только. Камтазия у меня девятая используется. В принципе, прикольная программка. Что-то она у меня не грузится, видимо. У меня я недавно переустанавливал драйвер, наверное, что-то с ним связано. У меня после переустановки она не, через раз запускается. Ну ладно, я потом тогда... А нет, вот что-то пошло. В общем, у нее самый качественный, наверное... Вот из тех, что я пробовал, редактор. Не то, что качественный, очень удобно записывать себя да, на экран и себя. Когда вы записываете экран на себя, можно вот иконку со своим вот, лицом да, передвигать в любое место. Там Очень удобный и простой редактор. То есть для новичков он очень хорошо подойдет. Вот так вот она открывается, Camtasia, вот это окошечко. Здесь можно начать запись экрана да, или создать проект. Я обычно нажимаю «Создать проект» сразу, здесь редактор открывается. И вот здесь тоже есть кнопочка «Записи». На нее нажимаю на запись, и вот, вот такой вот интерфейсик появляется. Да? Здесь камера «Off». И звук сейчас я сразу включил, надеюсь, он мне не пропал в вебинаре, потому что если отключить и там, и там, то могут конфликты возникнуть. В общем, нужно включить камеру, нужно включить аудио, настройки, там определенные произвести. Сейчас я не буду показывать, это лучше, наверное, потом сделать. И то есть здесь выбираете fullscreen, либо выбираете размер экрана определенный, да. То есть можно вот так вот выбрать и здесь настроить. Я не знаю, видно это или нет, но я думаю, что видно. Если здесь убрать замочек, то можно выбрать допустим вот так вот, чтобы только отдельную часть экрана снимать. Вот. Когда вы записали видео, нажимаете там сохранить, у вас открывается вот этот редактор, и здесь, вот здесь вот будут полосы две, это запись видео и запись вашего лица и звука, которые в принципе можно будет потом разделить еще на две полосы, чтобы была только запись звука и отдельной строчкой запись вашего лица. То есть ну, это для редактирования иногда очень нужно. Когда вы отредактировали файл, уже вот здесь, справа, кнопочка зеленая, да, вывод. Нажимаем сюда, нажимаем локальный файл. А, у меня ничего нет. Давайте я просто сейчас по-былинкам сделаю запись какую-то, даже вот этого экрана, да. Сейчас он пройдет. Раз, два, три. Надеюсь, меня все еще видно. Ничего там. В общем, вот, прошло время, да. Вот, у меня вот так вот сохранилось. Вот так выглядит, сейчас я проверю, поставьте десяточки, если все хорошо слышно, а то я тут столько вещей с камерами делаю, которые могут uh -huh, отлично, спасибо. которые могут сбить вебинарную комнату. В общем, вот так вот это все выглядит. Вот полоска, сейчас здесь нет полоски с моим лицом и звуком, потому что они отключены, иначе был бы конфликт. Вот здесь вот можно просматривать, да редактировать как-то, обрезать, допустим, если нам нужно часть вырезать, вот эту, вот на красненький ползуночек делаем, выделяем область, которую нам нужно выделить и просто нажимаем кнопочку delete А дальше вот этот кусочек переставляем обратно. То есть тут все легко делается. Отредактировали видео, нажимаем «Вывод», здесь «Локальный файл», здесь я выбираю всегда настраиваем мои параметры видео», да, чтобы в ручном режиме сделать. Ну и здесь нажимаем далее, здесь MP4, Smart Player. Все на самом деле очень много зависит от версии Кантазии и от сборки, потому что везде могут быть разные параметры. И, в принципе, если кому надо, я потом могу, у меня на Яндекс Яндекс.Диске сохранена, которую я пользуюсь, и вам могу скинуть ее. Выбираем MP4, нажимаем далее, это убираем, потому что нам не нужен внешний проигрыватель для компьютера. Нажимаем «Далее». Здесь, в принципе, можно ничего не трогать. Далее здесь уже называем файл, файл каким-то именем. Да? Желательно называть сразу таким же названием, как ваш ролик будет потому что, когда возгружается ваше видео на YouTube, он это все учитывает. Если название видеофайла совпадает с темой вашего видео и с названием вашего видео на YouTube, то это как-то хорошо для алгоритмов. YouTube, в общем. Во всяком случае, раньше так было. Ну нажимаем «Готовить». Вот начинается рендеринг. Он очень быстренький сейчас. И все. Готово. В принципе, зарендерился. Ну, там еще можно выбрать было, куда сохранить. Так, сейчас, секундочку. Вот он уже сразу открылся. Я его закрою сейчас. В общем, вот такая вот интересная, хорошая программка. Она очень простая. А, я не показал. Ну да, я не смогу показать, как можно лицо передвигать, потому что я не записал. Но я думаю, что это было полезно. Так, в каком формате рендеришь? Ну я вот говорил MP4, и там этот режим сжатия аж чего-то там я уже не помню. Какие цифры а, вылетели из, из вашей головы? Какие сро... как используешь? Где брать картинки? Картинки? Я на самом деле не использую картинки. В смысле, я... Да, вот картинку, если ты имеешь в виду, которая... Вот сейчас покажу. Допустим, вот мой канал, да. Вот эти вот картинки, которые, когда еще не грузятся, да, то есть просто внешний вид вашего видео, то я их рисую сам, самостоятельно в фотошопе. То есть я довольно долго учился этому. И, соответственно, у меня в этом хорошее знание, навыки, я сам все это рисую. Ну, я, естественно, беру какие-то образцы, да, там, просто из Яндекса вырезаю там то, что мне надо, составляю из этого всего уже ту картинку, которая для меня нужна. Ну, как мне хочется, так, чтобы было все красиво интересно идти по тематике. Ну, это тоже большой, на самом деле, объем информации, там... Можно, наверное, просто где-то картинку взять, но это будет не так круто, как самому сделать. В общем, вот такие дела. Так, где потом можно будет повтор посмотреть вебинары? А, ну это как обычно скинут в боте повтор. Ну, я вижу вопросов таких больше нет. Фантазия, у меня бандикам что-то плохо рендерит. Ну, бандикам, он, я пытался, он мне не нравится. Не знаю, ну такой себе. Мне Кантазия больше нравится, потому что там записал, сразу все отредактировал, зарендерил. Все, ролик готов, закинул на YouTube. У меня обычно на ролик входит ну, часа два, не больше. И вот так вот. Легче Бундикама. Ну, я не знаю, на самом деле, какая-то легче. В общем, всем спасибо за внимание. Я вижу, вопросов таких больше нет. Ну и еще свидимся на вебинарах. Спасибо всем вам, спасибо спикерам до меня. Ну, в общем, всем пока. Всем до связи.